Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и у нас распаковка очередной посылки из магазина Computer Universe. Небольшая, но достаточно дорогая посылочка вышла. Шла она до меня порядка 12 дней, то есть из Германии до Хабаровска, поэтому это, ну, можно сказать, очень быстро. А вот, соответственно, давайте ее сейчас распакуем, посмотрим, что у нас там внутри... Сверху у нас, как обычно, большое количество упаковочной бумаги. но внутри интересное содержимое. Итак, первое, с чего начнем, это процессор. Это Ryzen 5 2600. Удачная модель, можно сказать, что мейнстрим нынешнего времени. Сейчас, после выхода третьего поколения процессоров, он стал еще дешевле. Это, несомненно, плюс ему. Также здесь у нас оперативная память. С оперативной памятью на рынке сейчас творится полная жесть, потому что э, вариантов выбора становится все меньше, память становится дороже, сказывается некий дефицит, видимо, на чипах. А вот, соответственно, вместо G-Skill Aegis а взяли Corsair Vengeance. Стоил где-то на 10, по-моему, евро дороже, точно уже не помню. Но, в принципе, тоже неплохая память. 3000 МГц, два модуля по 16. Вот, мне кажется, что тоже неплохой выбор. Также у нас здесь есть два SSD-накопителя, оба на 1 ТБ, один SSD-шник это у нас Samsung, знаменитый 860 EVO, отличный SSD-накопитель в плане надежности, то есть работает очень-очень долго. Второй, не менее хороший, как мне кажется, это Crucial MX500. Работает чуть меньше, чем Samsung по тестам, но тоже отличный выбор за свои деньги. Стоит дешевле намного, чем Samsung, соответственно, тоже имеет смысл его брать. Почему мы взяли два накопителя разных, чтобы не встать на таможне? Потому что если заказать два одинаковых, то есть вариант что таможня остановит, чтобы проверить, не является ли это коммерческой партией. Вот. Соответственно, также а, есть один нюанс, что можно заказывать один накопитель, допустим, 860 EVO на SATA-разъеме, второй на M2. То есть тоже такой вариант есть, а, вариант интересный, но, к сожалению, заказчику он не очень подходил. Вот, и также здесь последняя вещица, это вот такой вот кулер от компании Enermax ETS T50. Ничего толком про него не знаю, ничего толком про него рассказать, к сожалению, вам не могу. А вот, потому что я ни разу им не пользовался, ни разу его не тестировал, ни разу с ним не сталкивался, и даже обзоров, честно говоря, на него не видел почему-то. А вот, вот такая вот вышла интересная посылочка, дорогая, то есть стоит порядка 500 евро но при этом, скажем так, как вы видите, очень-очень маленькая по своим габаритам, небольшая, вот, то есть не всегда дорогая посылка значит, что большая, вот, соответственно, все это влезло в лимит 500 евро, то есть таможенный лимит на одного человека в один календарный месяц, то есть можно спокойно заказать половину себе компьютера, а вторую половину оформить, скажем, на маму, на жену, на брата и так далее, вот, как и обычно, ссылка на сам магазин будет в описании под роликом, там же вы найдете код на 5 евро скидки. Вот как-то так все это дошло, все, как вы видите, не повреждено, все отлично, все доехало почтой России. Как это не парадоксально. Уже, наверное, 50-я посылка. А с вами, как всегда, был Белыч. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Сейчас у нас есть даже Инстаграм-канал. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых событий. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.